Биография Анны Седоковой интересна благодаря яркому появлению на сцене. Родители девочки переехали в Киев из Томска, сделано это было из-за сложных взаимоотношений между семьями. Как вспоминает сама певица, ситуация была стандартной, родители матери жили скромно, а отцовская семья зажиточно. У Анны Седоковой есть старший брат Максим, мать осталась одна с двумя детьми, когда будущей артистке едва исполнилось три года. Отец оставил семью, несколькими годами после Анны Седокова жила в Томске с бабушкой, позже девочку забрал отец. Длилось это недолго, вскоре Анна вынуждена была вернуться к матери, которая круглыми сутками преподавала иностранный язык и музыкальные уроки, чтобы у детей было все, в чем они нуждаются. После последнего переезда девочка не видела отца 20 лет. С детства Анна Седакова занималась танцами и музыкой, росла творческим и развитым ребенком. Из-за сложной ситуации в семье девушка с 16 лет подрабатывала. Анна пробовалась на роль телеведущей и модели, девушка работала муссовиком-затейником на вечеринках в столичных клубах. Первый успех будущая звезда испытала на себе во время работы на местном телеканале ОТВ. За год Седокова выросла из рядовой журналистки до ведущей собственной программы. Настоящая слава ждала Анну Седокову впереди. Жесткие кастинги, тысячи красивых девушек, но именно Анна Сидакова становится участницей поп-группы «Виагра». Надолго Сидакова не задержалась в популярном О и ушла в свободное плавание. Вернулась в профессию телеведущей, вела на рейтинговом украинском новом канале утреннее шоу «Подъем». На тот момент фото Анны Седоковой уже стали узнаваемыми, а работу пришлось совмещать с учебой в институте. Все же певица получила диплом и стала квалифицированным специалистом. Находясь в популярной группе, у Анны Седоковой начались отношения с футболистом Валентином Белькевичем. Этот мужчина настолько влился в жизнь певицы, что Анна решила покинуть коллектив и полностью отдать себя семье. Но семейное время продлилось недолго. После ухода из группы артистка занялась сольной карьерой и взяла себе псевдоним Аннабель. Весной 2006 года на радиостанциях прозвучала премьера песни «Мое сердце». В том же году Сидакова впервые после затяжного отдыха появилась на сцене фестиваля «Пять звезд в Сочи». Немного позже Анна Сидакова подписала длительный контракт со звукозаписывающей студией Real Records и снялась в клипе на собственную песню «Самая лучшая девочка». С каждой новой премьерой песни певица становилась популярнее и успешнее, начался анонс первого альбома. В тот момент по непонятным до сих пор причинам Анна Седакова решила взять отпуск. Начало 2008 года охарактеризовалось для нее предложением от Первого канала, продюсера приглашали в шоу «Король ринга». Певица приняла предложение, и этот год стал для нее насыщенным. Самостоятельная карьера Анны Седоковой идет успешно, уже в 2009 году певица принимает предложение от продюсеров проекта «Две звезды» на Первом канале и успешно выступает с партнером Вадимом Галыгиным. Через несколько месяцев поклонники артистки активно начинают обсуждать новую песню «Селяви», которую позднее переименовали в драму. Первый муж Анны Седоковой, футболист Валентин Белькевич, из-за него девушка окончательно решила в свое время покинуть популярную группу «Виагра». Девушка подарила спортсмену дочку Алину, но пара рассталась сразу после рождения ребенка. Следующие два года о певице ничего не было слышно, Анна осталась матерью-одиночкой и все время посвящала малышке. После возвращения на эстраду экраны телевизоров личная жизнь Анны Седоковой вновь становится лакомым объектом для обсуждений. На этот раз избранником певицы становится менеджер гонок Гренд при Максим Чернявский. Мужчина жил в Лос-Анджелесе, и певица с дочерью часто приезжали к нему в гости. Свадьбу Анны Седоковой и Максим Чернявский сыграли в Америке в феврале 2011 года. Как и предыдущий, этот брак был недолгим, и через два года семейной жизни пара распалась. За это время Анна Седокова успела родить от Чернявского дочь Монику, которая одинаково проводит время с отцом и матерью.